Католический храм был построен в XIV веке нашей эры на месте, где в древности христиане проводили свои богослужения. Впоследствии этот храм получил название «Святых» Хуста и Руфина. Церковь имеет систему водостоков, по которым отводится дождевая вода. Эти водостоки выполнили в виде таких вот горгунок. В самом низу у основания по всему периметру здания расположены такие маленькие вентиляционные отверстия. Интересная конструктивная особенность. Это центральный и главный вход церковь. Церковь находится среди узких улочек, что затрудняет вести видео и фотосъемку этого здания. Гладко отшлифованные мраморные блоки очень точно подогнаны друг к другу, колонны выполнены из цельного камня, вообще видно что кладка стен этой церкви это очень ювелирная и точная работа, камни очень точно подогнаны друг к другу. Если есть у вас такая возможность посетить город Ариуэля, то я настоятельно рекомендую это сделать. Город хоть и небольшой, но очень исторический, очень много исторических зданий и памятников. Есть что посмотреть.